Да я приперся, по-моему, только трактор ездит. Ну вот, немножко уже начинает светать. Пойду первый раз проверю жерлицы. Сейчас они уже у меня стоят. Вот. Пойду посмотрю. Лед, конечно, такой бутерброд, порой даже тройной. Очень трудно сверлить его, сыра. Я был один, благословенное небо. Всеблаги, Господи, наконец-то я был один. Я знаю, нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве. Нет, я люблю своих детей, я люблю свою жену. У меня нет никаких злых чувств к моим родственникам, и большинство моих друзей и знакомых вполне тактичные и приятные в общении люди. Но когда изо дня в день, из часа в час они непрерывно толкутся около меня, сменяя друг друга, и нет никакой ни малейшей возможности прекратить эту толчью, отделить себя от всех, запереться, отключиться. Сам я этого не читал, но вот сын утверждает, будто главный бич человека в современном мире – это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки. Либо такой уж я невезучий человек. «Братья Стругацкие» — отель у погибшего альпиниста. Привет, друзья! Выбрался я на рыбалочку. Снег лежит, кошмар очень большой. Несколько дней, даже несколько недель, наверное, снегопады такие шли у нас. Вот я уже боялся сюда ехать, думал, может, не пролезу вообще. Ну, кое-как пролез. Пару раз пришлось отъезжать назад, с разгоном, с разгону брать горочки. Ну ничего, пролез. Вот. Так что вот сейчас жерлицы наставил, 9 штук, сработок пока не было, ночью еще расставил. Ну, в общем, два часа, наверное, уже прошло, рассвело, сработок нету. Сейчас решил платвичку по попробовать закормить и посмотрим, что будет. Так, вот ромочка. Погнали. Ну, в общем, на водоеме я как обычно один. Кайф, кайф. Отлично, мой любимый водоемчик, потому что здесь народу никого нету. Рыбка иногда ловится. Далековато, правда. Ладно. О. Все. Опа. Оп. Так, ну пока кормится, надо сделать завтрак что то я проголодался уже за столько часов. Надо что-нибудь перекусить. Да. Надеюсь, газ не замерзнет. Вроде сейчас не как в прошлый раз, не минус 23, а всего лишь там минус 1, минус 2. мишенка с помидорками ну как получится опачки Вот это да. Это вам не тут. это Этого мне дома за телевизором. О, горит. Ребята. Ну и хорош. Флажок горит. Пойдем смотреть. А я оборачиваюсь, он горит. Я не стал сейчас ставить эти колокольчики. Пойдем посмотрим, что это такое. Не мотает, но горит. Уже хорошо. У, смотри, вообще все размотал. -мо, всю леску размотал, точно поклевка была. Так что понятно, что не мотает. Бежала. Бежала. так вот только начнешь кушать готовить начинает а, может быть и ты такой здоровый Я через жабры он нет смотри покоцанный точно его кто-то пытался съесть двойник конечно надо было повесить но блин двойника что-то у меня нету Ладно, пойдем. Сейчас будем сразу есть и ловить. Вот так вот. Давай без соли. А. М -м -м. Ой, хорошо. Надо кофейку сварить, то что я сюда пришел. Блин, рыбу или есть Эту яичницу, кофе, какао с чаем, Рыбова на биозе. Давай-ка подсадим мотылика. Ух ты, товарищи, у меня тут загорелся флажок, а я тут сижу, сопли жую. Но маленького смотри тоже покоцали чуть-чуть Несколько лунчик просверлил, пойду попробую окунь посмотреть. Вот, на такую интересную снасть попробую. И у него забавное название, кто знает. Вот, и на балансирчик пойдем попробуем. Так, ну, в общем, яичку поел, немножко половил. Что-то как-то не очень продуктивно решил кофейку попить. Фу, красота же. Ой, красота. Больше желать нечего. Ну, было бы хорошо, если бы еще клевало, но И без этого ничего, нормально. Бульк. Поедем, красотка, кататься давно. Я тебя не катал. <América> ух ты. Вс ⁇ Шайтан машина. О. кофейком еще подкормлю. Ой, блин. Сейчас, правду понакормлю. А. Ух ты, хорошо. Ваше здоровье. О, вот оно счастье. Ну точно, рыба в анабиозе в каком-то. Ничего не работает. Снег прям нетронутая, целина. Здесь не так давно кто-то бурил, похоже. Ребятки, и я таки нашел эту лунку. Смотри, какой красавчик. Вот это вот, да. Вот это хороший товарищ. Давай-ка. Первый обалдеть. Ну что, все? Окунь. Ты же стайная рыба. Где ты еще? Я понял. Ты на камеру не хочешь. Короче, самый дальний флажок горит. это вот место прям постоянно срабатывает в прошлый раз тоже срабатывала одну щучку там поймал как раз Фу -фу -фу -фу, надо иметь в виду ну, блин шансов что там кто-то есть мне кажется уже не сильно много сработочка была. Ну, ничего там не было. Значит, сейчас мы пообедать сделаем. И попробуем еще окушка половить, пока будет обед готовиться. Кто-то там дергает. Почему рыбы не клюет? Альдента, как я люблю. и зеленью. Ох, ох, ох, ох, ох. ох мамочка моя. М -м -м. Ну все. Пойду собирать. Жерлица уже темнеть начинает. скажем не густо но отдохнул и покушал прекрасно стоять о ну что все все я собрал посталась последняя удочка все, последняя прободочка и пойду. Уже темнеет, надо домой ехать, выезжать отсюда. Вот, ну, собственно, зачем я ехал, то и получил, отдохнул, побыл наедине с природой, покушал просто шикарно, кайфово, в общем, все было. Рыба, что три поклевки на жерлицы были, а, какие-то холостые. В общем, все выплюнула щука хитрая. Вот, и на удочку была поклевка, а кушка небольшого поймал. Ну, как небольшого, очень даже приличного. Вот, ну, куда мне его отпустил? Так что, все, поехал я домой. А вам, друзья, как всегда, мешок здоровья, клевых рыбалок, и выезжайте вот в такую вот красивую природу. Несмотря ни на что. Все, всем пока. До новых встреч. Ну? Редиска. Я тебя потом поймаю. Приеду специально за тобой.